Привет! Подозреваете, что ваши конкуренты типингуют или просто сомневаетесь в конкурентности своих цен, теперь это не проблема. Можно быстро проверить, насколько цены вашего магазина привлекательны для покупателей. А поможет в этом блок «Конкурентность цен» на сводке Яндекс.Маркета. Он подскажет, отличаются ли ваши цены на товары от цен других продавцов на маркетплейсе. В первую очередь показатели конкурентности формируются на основе цен самых популярных товаров магазина. Как правило, основные места показов на маркете занимают товары, цены которых не более чем на 5-10% выше минимальной. Сделать цены привлекательнее можно прямо сейчас. Для этого в отчете цены конкурентов посмотрите цены других продавцов на маркете и других маркетплейсах и опираясь на них отредактируйте свои. Чтобы не менять цены вручную, настройте автостратегии на странице цены для всего ассортимента или для выбранных товаров. В разделе продвижения акции» добавьте товары в акции маркета или создайте свои. Ну а если сейчас у вас нет конкурентов, но вы сами торгуете на разных площадках, удерживайте цены на одном уровне, чтобы не терять заказы от пользователей маркета. Если вы продаете уникальный товар, можно ориентироваться по ценам на его аналоги. Для этого просто зайдите на карточку товаров и пролистайте вниз к блоку «С этим товаром смотрят». А комиссию Яндекс Яндекс.Маркета можно снизить, например, Продавая недорогие товары квантами. Квант продажи на Яндекс.Маркете это набор из нескольких единиц товаров. Например, если квант продажи равен 5, покупатель сможет добавить в корзину 5, 10, 15 и так далее единиц товаров, 1, 2 и 7 не сможет. И не забывайте использовать кнопку Написать покупатель на странице заказа. В чате с покупателем можно. Согласовать заказ перед тем, как его отправить. Помочь покупателю с выбором, например, с выбором товаров, с которыми легко ошибиться, такими как сложная бытовая электроника, когда важны нюансы модели. Решить вопросы по возвратам. Общаясь с покупателем о возврате напрямую, можно сохранить его лояльность и вернуть его в магазин снова. И не забывайте, что чат начать может только продавец. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Не забудьте поставить лайк и оставить свой вопрос в комментариях.